Ну вот, очередной этап у нас закончился, укладки мегаблоков. Четыре ряда мы поставили. Теперь остается сделать армический пояс, перед тем, как положить плиты перекрытия. Для армического пояса у нас есть вот такие лотки, У-образные, так называемые, лотки для армопояса. Они хороши тем, что не нужно городить вот на такой высоте опалубку из дерева. То есть у нас уже вот готовый такой лоток, мы их сейчас... Уложим точно так же, как обыкновенные блоки, на клей, А потом внутрь положим уже арматуру. И зальем опять же раствором из нашего полистирол-бетона. Ну, понятно, что берется раствор очень плотной марки d 600 для того, чтобы этот пояс работал. Сейчас готовятся угловые. Вот сейчас по диагонали пропилят и будут сформированы углы. Как только они сформируются, все мы их уложим. На обыкновенный клей и у нас самопоезд будет готов. Вот здесь над окном применили э, готовую перемычку, которая создана, скажем, на заводе. Да? Э, вот точно такую же перемычку можно сделать и самим, с помощью вот как раз лотков для армопояса. Что для этого надо сделать? Над этим проемом надо сделать распорку из досок, то есть распереть хорошенько, чтобы ничего не продавливалось. Да? Потом уложить значит, сюда лотки, вложить туда арматуру и залить, опять же, раствором полистиролбетона. Если не так далеко, то этот раствор готовый, можно привести из завода. Если объект находится очень далеко, скажем, и раствор невозможно довезти, у нас есть сухая смесь из полистирол-бетона, называется Craft, как раз вот для таких целей. Все очень удобно, в эту смесь достаточно добавить воды, перемешать, и вы получите раствор заводского качества. И еще один этап строительства закончен. Это формирование армопояса. То есть мы выложили лотки, U-образные лотки для армопояса, затем, значит, туда вложили арматуру, и вот сверху мы залили раствором полистирол-бетона марки D600 для того, чтобы этот армопояс был достаточно таким крепким, чтобы сверху уже можно было положить плиты перекрытия. Плитер перекрытия тоже будет из полистирол-бетона. Толщина этих плит перекрытия будет 380, так же, как и стены. Это будет не просто потолок, это будет плоская кровля. То есть мы сверху сделаем гидроизоляцию и все. И не нужно будет городить вот тот а, деревянную кровлю, которая впоследствии может сгореть, сгнить и так далее. То есть будет кровля из полистирол-бетона. И полностью этот дом будет из полистирол-бетона.